Собственно всем здорово, дорогие друзья, сегодня я решил с вами познакомиться поближе, меня кто еще не знает зовут Кирилл и я веду этот канал уже больше чем полгода. Занимаюсь я заработком в интернете, арбитражом трафика, дропшиппингом, это мой основной доход который мне приносит большую часть моей ежемесячной прибыли. Также я работаю в магазине по продаже радиотехнических товаров. Но в ближайшее время я планирую оттуда уходить и полностью погрузиться в онлайн среду и зарабатывать только тут, так как мне это очень интересно и я действительно от этого получаю большой кайф. Также зарабатываю по различным схемам, которые мне кажутся наиболее интересными и в свободное время я делаю ролики для своего канала, собственно на котором вы сейчас и находитесь. За все существование канала я на нем не заработал ни копейки, никогда не вводил вас в заблуждение, просто рассказывал вам о годных, по моему мнению, курсах, которые мне в какой-то степени когда-то помогли. Делал я все это потому, что мне это просто очень нравится, я всегда хотел вести какой-нибудь канал, но не было какой-то новой идеи. Не хотелось чей-то контент просто дублировать и делать все то же самое. На ютубе уже есть конечно подобный канал, но человек его уже забросил и на нем давненько ничего не выходило. Так что сейчас именно с бесплатной раздачей таких курсов на ютубе остался я один. Мы не берем тех людей, которые делают какие-то такие же обзоры и кидают партнерскую ссылку на покупку тех же курсов, которые я вам раздаю бесплатно. За все это время я помог многому количеству людей с заработком, об этом свидетельствует большое количество положительных комментариев, лайков, лайках, в личных сообщениях поступает очень много благодарностей. За все это вам спасибо, меня это действительно очень мотивирует и я получаю от этого большое удовольствие. Собственно, начало знакомству положено. Не Хочу занимать много вашего времени рассказов о себе. Теперь хотелось бы узнать немного побольше о вас. Если кто хочет, можете написать что-нибудь о себе или хотя бы напишите в комментариях, зарабатываете ли вы в интернете или трудитесь в офлайне и же вообще нигде не работаете. Для меня это очень важно, чтобы понимать, кто вообще моя аудитория для кого я, в общем-то, делаю эти ролики. Ну что же, дало отступление. Давайте двигаться дальше к самому интересному. Поверьте, сегодня будет очень годная инфа. Сильное заявление. Итак первое, о чем хочу вас уведомить, это то, что наконец-то я запускаю свой приватный телеграм-канал, куда я буду выкладывать топовые схемы, программы, которые вы не найдете в свободном доступе в интернете. Также там будут дублироваться дорогие курсы, ссылки на которые банятся в нашем основном телеграм-канале Планета Информации. Тут я уже разместил курсы Левчика, Федяева, Ковпака. Но это не главное. Самое ценное, что тут есть, это схемы. Схемы заработка в интернете. Есть схемы серые, которые подразумевают заработок не совсем честным путем. Работать по ним или нет, тут уже все зависит от вашей социальной ответственности. И есть схемы белые, на которых вы можете зарабатывать и сохранять вашу чистую и невинную совесть. Я тут уже слил 17 хороших схем, с помощью которых вы можете уже начать зарабатывать и в первый же день отбить покупку доступа в приватку. Контент в эту группу будет публиковаться раз в день. Один день, одна хорошая схема или один топовый курс. Подписка сюда будет платная. Обусловлено это тем, что если я буду раздавать эти схемы всем абсолютно бесплатно, то, собственно, многие из них просто-напросто не будут работать, так как многие из них боятся конкуренции. И если большое количество людей будет по ним работать, они потеряют свою актуальность. Ну и, конечно, я буду зарабатывать на этом какие-то деньги, которые буду реинвестировать в свой основной, youtube и телеграм-каналы Оскара! Оскара! и также сегодня будет конкурс конечно же конкурс В прошлом ролике я говорил что разыграю одно место в приват телеграм-канал я про это не забыл розыгрыш будет в конце ролика всем желаю удачи так что досмотрите этот ролик до конца и возможно именно вы станете первым подписчиком в нашем новом приватном канале также что касается цены вступления в приватку, об этом тоже в конце ролика. Но это не все хорошие новости. Сегодня я вам даю наикрутейшую схему набора живых подписчиков буквально за один день на свой нулевой телеграм-канал и последующим заработки на них. Погнали! Вкратце о схеме, мы будем привлекать живых подписчиков на основе хайповых событий, а это, поверьте, очень большой трафик. Все наверное, уже слышали о бое Тарасова и Дацика, он состоялся 15 апреля в 13.00 по Москве. Прошел этот бой в закрытом режиме и был опубликован только 16 апреля к полудню на каналах Труджим и Дневник Хача. Именно они и выступали спонсорами этого мероприятия. Есть такой вот канал. Портовый 2.0. Тут чувак играет какие-то рулетки, в казино, стримит это все. В описании ролика, конечно же, дает партнерскую ссылку на онлайн казино. В общем-то полная лажа, никогда не играйте в казино, в бинарные опционы, все это полный разводняк. Но сейчас не об этом. На канале 15 апреля было размещено видео со словами «Слив боя Дацика и Тарасова». Под видео было просто указано, что видео трансляция боя была удалена ютубом из-за прилетевшего страйка от канала Дневника Хача. И то, что бой можно посмотреть на моем Телеграм-канале, и ссылочку на него он, конечно же, тоже прикрепил. И конечно же, конечно же, весь поток рухнул на Телеграм-канал. Фишка в том, что у данного youtube канала практически не было подписчиков, но видео собрало более сотни тысяч просмотров за один день. Что же видели люди, переходя в Телеграм? Переходя в Телеграм, люди видели сообщение «Слитый бой будет в 21.00». Опубликовано оно было в 16.22 по Москве. И конечно же было прокомментировано сообщение о страйке уже на самом телеграм канале. Для того чтобы новые пользователи продолжали подписываться необходимо было их подбадривать, поэтому размещено новое сообщение. Как только на канале стукнет 5000 подписчиков, сразу выкладываю видеоролик. По ссылке на YouTube было то самое видео из под которого они перешли в телеграм-канал, время 19.25 и кстати не забыл он сделать закреп со ссылкой на казино с пометкой как важное. Итак, время 21.00 прошло, это время которое было указано как время публикации ролика со слитым боем и конечно же боя никакого не было у создателя канала. Но здесь для того чтобы не было отписок от канала на хитрость с размещением сообщения с анонимным голосованием. Ребят, мне предложили с канала Труджим 100 тысяч рублей за то, что я не выкладываю этот ролик. Мне их забрать? С вопросиком. Время 21.39. Дальше сообщение на общую тему боя о том, что происходит на данный момент. Сделано это опять для того, чтобы подбодрить аудиторию. Время 22.27. Дальше он удаляет пост с казино и вставляет вот такой пост. Просто бог маркетинга меня просто разрывает. Если до 12 часов ночи по Москве соберем 40 тысяч рублей, сразу выкладываю видеоролик с боем Артема Тарасова и Вячеслава Дацика. Делаю это потому, что еще не согласился на предложение от Труджим на 100 тысяч рублей. Время 23.18. Спустя некоторое время публикуют, что осталось собрать 22.550 рублей. Время 23.36. Я не знаю, правда или нет, что он собрал 18 тысяч за 18 минут, но вполне возможно с учетом такого большого хайпа это вполне вероятно. Помимо этого он конечно же заработал на партнерских ссылках, которые то размещал, то удалял, там поверьте было намного больше чем он собрал с донатов. После выхода боя на основных каналах дневника Хача и Труджима, оно также вышло и в Телеграме, только намного позже, чем обещалось. Это было 16 апреля в 14.11 по Москве. То есть после того, как Хач и Труджим выложили этот ролик, он его скопировал и, собственно, дал к нему доступ. Итоги, на пике было собрано более 5500 подписчиков в Telegram, а зашло на канал около 20 тысяч человек. Конечно, из-за дальнейшей массовой рекламной кампании, этой реклама казино и донаты, а также после просмотра боя отписалось больше 2000 человек. На данный момент 21 мая тут 1600 подписчиков, и отписки происходят как и на любом обычном тематическом канале. Заработал он неплохо с доната, по моим подсчетам реально около 40 тысяч Вообще с таким количеством просмотров можно было рекламировать все что угодно, но автор выбрал казино, чем собственно и убил свой канал. Также было у него на ютубе 500 подписчиков, стало 2000, благодаря только одному видео. В итоге этих подписчиков он по сей день монетизирует на своем ютубе, приглашая их по своим реферальным ссылочкам в казино. Проведя всего одно такое незамысловатое мероприятие, можно зарабатывать такие вот большие цифры. По мне так это очень неплохо. Итак, ребят, подробный мануал, как же все-таки реализовать данную схему, именно реализовать, я выложу уже в своем новом приват-канале. Потому как если вы просто на пустой YouTube канал зальете подобное видео, оно даже с учетом хайпа много не наберет. Тут нужно знать некоторые нюансы. Также я там описал, на каких еще событиях можно привлекать такое количество трафика. Так как такие закрытые бои бывают далеко не часто. Так вот, там я рассказал все о том, на каких предстоящих мероприятиях можно зарабатывать таким образом. Теперь... Что касается стоимости подписки в приватку. Она составляет 990 рублей. Поверьте, если вы не поленитесь и вникнете в одну из схем и попробуете ее реализовать, то можете в десятки, в сотни раз их отбить. И на сегодня и на завтра, то бишь на 21-22 на 22 число, для подписчиков будет действовать акция. Вступление в приват будет стоить 777 рублей, действует она до 22 числа, до 12 часов ночи по Москве включительно. Также тут будет аккаунт техподдержки кирилл 20 этот аккаунт называется, находится он в администрации приват канала. Если у вас будут какие-то вопросы, то всегда можете написать на него и я вам постараюсь помочь. Все деньги, которые получится выручить с платной подписки, я честно заявляю, что буду реинвестировать в развитие канала, чтобы повышать качество контента и качество информации. Так что кто хочет приобрести доступ, пишите мне на основной телеграм аккаунт, я скину удобные для вас реквизиты и собственно добро пожаловать в мир заработка в интернете. Ну а теперь, давайте приступим к долгожданному конкурсу. Итак, видео собрало 137 комментариев, и я сейчас рандомным методом с помощью сервиса TATET выберу одного победителя в нашем конкурсе. Поехали! И так, и так, и так, побеждает у нас вот этот аккаунт, обзорщик курсов, как символично-то, <laughs> посмотрим, что он снимает, ну что-то у него тут нет ни одного видео, видимо, человек хотел когда-то сделать подобный моему контент, но что-то его остановило ну что же поздравляю победителя сейчас я прокомментирую его коммент и если ты смотришь это видео напиши мне в telegram vs и я добавлю тебя в приват абсолютно бесплатно на сегодня это все если тебе понравилось данное видео то поставь к нему пожалуйста лайк и не забудь подписаться на канал увидимся в следующих роликах всем пока!